Всем привет и погнали! Открываем с вами Samsung здоровье, дальше нажимаем на шаги, потом справа три точки вверху, нажали на них, здесь выбираем какой подсчет, дальше выбираем мобильный телефон, выходим обратно, ждем когда перезагрузится, опять нажимаем три точки и нажимаем остановить подсчет шагов. Все, подсчет шагов 100% остановлен, и перезагрузка смартфона, что хотите делать, он не возобновится, пока вы это сами не включите. Все просто, спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, телеграм-канал тоже есть.